Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Прямо сейчас речь пойдет об интересных событиях из жизни Казанского федерального и последних новостях науки. Меня зовут Аделя Шемилова, и мы начинаем. Мир магии волшебства открыл свои двери в лице имени Лобачевского КФУ. Абсолютно четкая логика способна поразить воображение, что и произошло на лекции приуроченной Году Лобачевского. Что движет коррупцией? Старая проблема требует новых решений. 13 ноября Казань посетил президент компании Хальдор Топса господин Бьерны Клаусен. Все подробности визита расскажет Анна Глазунова. 13 ноября состоялась встреча президента Республики Татарстан Рустама Миниханова с президентом компании Хальдер Тапсе Бьерне Клаусоном. Компания Хальдер Тапсе специализируется в области производства и продажи катализаторов. Она является одной из самых наукоемких производственных компаний Дании. Хальдер Тапсе ведет активную практическую работу с вузами республики по реализации совместных научно-исследовательских проектов. На встрече присутствовал и проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В 2015 году был подписан меморандум о сотрудничестве Казанского федерального университета с компанией «Хальдер Тапсе». Казанский университет уже давно занимается производством катализаторов. Такой завод запущен на площадке Нижнекамскнефтехима. Поэтому присутствие на встрече представителей Казанского федерального университета было необходимо. В 2016 году президент Республики Татарстан Рустам Миниханов уже встречался с президентом компании Хальдер Тапсе Бьерне Клаусеном. Повторная встреча только лишний раз подтверждает интерес президента глобальной корпорации Бирне Клаусен к Республике Татарстан. Анна Глазунова, Универньюз. 11 ноября в концертном зале «Уникс» состоялось торжественное посвящение в лицеисты. Новые испеченные ученики в этот день смогли окунуться в волшебный мир магии и волшебства. Пожалуй, каждый хоть раз в смотрел сказку о юном волшебнике, который одолел того, кого нельзя называть. Прочувствовать атмосферу Патрианы смогли учащиеся IT-лицея КФУ. Окунуться на один день в мир Гарри Поттера и примерить распределяющую шляпу, да прочувствовать всю силу IT-магии смогли вновь прибывшие ученики IT-лицея КФУ, которые прошли жесткий отбор, тестирование, контрольные и профильные собеседования. Преподаватели или маги большие, они будут вас учить, натаскивать, давать инструменталии для того, чтобы раскрыть новые знания новые знания в области новых технологий. Мероприятия учащиеся готовились целый месяц. Усердно работали над движениями, со своими преподавателями продумывали программу праздника. Традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно, и мы очень рады, что наши новые дети, именно в процессе подготовки, они привыкают к обстановке, у они заводят новых друзей. Принимали участие в концерте как лицеисты, самые маленькие вновь прибывшие, так и выпускники. На посвящение мы хотели с эмоций, красиво посвятить наших новеньких ребят. Мне сказали, выбирай, или Терон, или Драка Мафы. Ну, Драка одержал победу, я решил взять его. Закончилось столь масштабное событие традиционным селфи на главной сцене концертного зала «Уникс». Диана Шилова, Леонард Влесьяров, Универ -Ньюз. В КФУ прошли очередные занятия в детском университете. Чем они запомнятся юным «почемучкам», расскажет Олег Кашин. Очередная лекция детского университета КФУ состоялась 12 ноября в Униксе, на которой дети от 8 до 12 лет узнали про сердце и кровеносную систему человека. Напомним, что детский университет не призван заменить детям школу, ведь лекция проходит всего два раза в месяц. Цель университета — убедить детей, что наука — это сложно, но очень интересно. Все, что происходит на лекции, больше похоже на шоу. Это связано с возрастом участников. Заслуга преподавателя — это умение завлекать, ведь найти общий язык с детьми гораздо сложнее, чем с обычными студентами. На лекции активно используют видео, фото и показывают различные. Эксперименты, Все это сделано для того, чтобы максимально заинтересовать и вовлечь детей в процесс обучения. Даже на перемене дети не спешат отдыхать, такой у них сейчас возраст. Всему задавать вопрос, почему. Именно поэтому дети задают вопросы преподавателям, а те, в свою очередь, с радостью на них отвечают. Ведь это очень важно, уметь легко и доступно ответить ребенку. В детский университет Казанского федерального университета дети приходят именно за ответами на свои вопросы. И они всегда их получают. Олег Кашин, Андрей Багаудинов, Универньюз. Год Лобачевского продолжается в Казанском федеральном университете. Очертным мероприятием стала лекция о воображаемой логике. Подробнее в сюжете Артём Тупичкина. 11 ноября в КФУ состоялась лекция «Профессор Казанского университета Васильев и его воображаемая логика. Эвристические возможности метода Лобачевского».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 Выставка антикоррупционных плакатов прошла в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. Наша съемочная группа попала на это мероприятие и своими глазами увидела, как молодежь говорит уверенной нет коррупции. В честь Международного дня борьбы с коррупцией Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета организовал конкурс «Коррупция. Твою нет. Имеет значение». Выставлено более ста работ.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 Российские и зарубежные ученые продолжают изучать один из опаснейших вирусов современности, известный всем как хантавирус, в группе риска «Весь мир». Хантавирус вызывает тяжелые заболевания, сопровождающиеся поражением почек, в тяжелых случаях внутренними почечными и желудочными кровотечениями. Какими путями университетские ученые создают лекарства от грозного вируса, узнаете прямо сейчас. Во всем мире хантавирус признан инфекционным заболеванием, и кажется, что хантавирусная инфекция всегда жила рядом с человеком. История помнит, как в 50-х годах прошлого века хантавирус поразил около 3000 военных в Корее. Инфекция вызывала лихорадку, ходичную недостаточность, вегето-сосудистые свертывание крови и многое другое. Поиском лекарства от коварной болезни занимаются ученые во всем мире. Так, например, сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии КФУ совместно с иностранными коллегами провели анализ цитокинового прошлого профиля сыворотки крови больных антовирусной инфекцией. Предполагается, что исследовательские данные позволят лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и послужить в перспективе основой для создания лекарств. А, наши исследования помогают а, выявить иммунологические маркеры, то есть как иммунитет реагирует на возбудителя заболевания и связать характер иммунного ответа с тяжестью протекания заболевания. В Республике Татарстан диагностируется легкая форма мышинной лихорадки или эпидемическая нефропатия, в то время как хантавирусный легочный синдром в большей степени распространен в странах Северной и Южной Америки. В нашей местности хантавирусы вызывают так называемую, так называемую геморрагическую лихорадку с почным синдромом или мышиной лихорадкой. В основном это поражаются почки. И смертность от этого заболевания невысокая, но, к сожалению, достаточно высокий процент осложнений. Команда под руководством Альберта Резванова из Казанского федерального и Светланы Хайбулиной из Университета штата Невада уже изучила цитокиновый профиль образцов сыворотки, собранных в ранние и поздние сроки этих заболеваний. А вот э, в Америке, там болезнь протекает совершенно по-другому. Там другой там возбудителя заболевания, там поражаются легкие. И человек в основном умирает от легочной достаточности и иногда бывает осложнение с сердцем. Известно, что способность вирусов активировать цитокиновый шторм в организме больных открывает новые возможности фундаментальных исследований, позволяет лучше диагностировать тяжесть протекания заболевания и служит основой для создания лекарств. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Уивер На этом все. На сегодня с вами была Аделя Шамилова. До новых встреч.